Добрый день! Зовут меня Галина и сегодня мы будем вязать очень простой рисунок для ковра. Он такой красивый, двухсторонний, с другой стороны он точно такого же рисунка. Ковер получается плотный, такой оригинальный. И вязать мы будем всего лишь полустолбики. Даже если вы начинаете осваивать вязание ковров, вы вполне справитесь с этим рисунком. Давайте начнем! Вязать я буду из шнура с сердечником. Крючок у меня восьмерка. Я вяжу свободно, поэтому мне подойдет крючок восьмерка. Если вы вяжете плотно, то возьмите немножко больше крючок, девятку или десятку. Вязание начнем с цепочки из воздушных петель. Количество петель зависит от нужного нам размера ковра. Я для образца наберу 20 Немножко подтягиваем первую петельку. Вот такая цепочка у меня получилась. Вяжем петлю подъема, одну воздушную петлю. Ее пропускаем. И вот находим следующую петельку. Вот она состоит из... Часть петельки ближе к нам, часть петельки дальше от нас. Мы вставляем в крючок вот в эту, которая дальше от нас. Захватываем нить и протягиваем сквозь вот эту петельку. Дальше вставляем крючок в следующую. Вот видите, ближний от нас мы вставляем в дальнюю. Вот. Захватываем нить, протягиваем через петельку. Еще раз. Вот дальние от нас. Ставили, захватили, провязали, ставили, захватили нитку, провязали. И так вяжем до конца ряда. Провязали мы до конца ряда. У нас осталась одна вот эта петелечка. Все точно так же. Ставили. Протянули. И протянули. Здесь хвостик немножко подтягиваем. Воздушная петля подъема. Разворачиваем вязание пропускаем петлю подъема и в следующую петельку вот точно так же с задние в дальние от нас половинку вставляем крючок, задеваем нить, протягиваем следующая. Протянули следующая петелька. Вот видите дальняя. Протянули. Если сначала вам кажется еще немножко сложно, то через два-три ряда. Все станет намного проще. Рисунок вяжется очень быстро, очень легко и получается очень оригинально. Так вяжем до конца ряда. Мы подошли к концу ряда. Это последняя петелька. Вставляем. Протянули. Вот у нас получается вот такой рисунок. Видите, уже прорисовывается рисунок. Такие косички. Снова петля подъема, воздушная петля. И разворачиваем вязание. Продолжаем вязать точно так же. Петлю подъема пропускаем. В следующую вставляем в дальнюю петельку от нас как видите рисунок состоит из полустолбиков следующую петельку и провязываем и так вяжем до конца ряда вот видите вот дальняя петелька Вот ближняя, вот дальняя. И вяжем дальше. Видите, уже рисунок прорисовывается. Я надеюсь, этот узор вам понравился и вы обязательно возьмете его на вооружение. Не забудьте нажать на палец, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А с вами была я, Галина. Пока!